всем салют дорогие друзья и вот снова воскресенье и снова закончился конкурс и давайте подводить итоги конкурс у нас длился ровно неделю разыгрывался вот такой вот powerbank стоимость его 546 рублей был он дешевле был со скидкой но сейчас скидка закончилась но это не важно значит победитель сможет выбрать Любой цвет этого пауэрбанка. И мы закажем его победителю. И победитель получит свой powerbank Для участия в конкурсе надо было сделать несколько простых вещей. Заполнить Google форму. Э стать подписчиком моего канала и подписаться на группу ВКонтакте. Ну что же давайте начнем с Google формы. Значит, вот это Google форма. Посмотрим, сколько ответов. 13 ответов у нас отключим принятие ответов обновим страничку чтобы все было по-честному так все ответы отключены и переходим в табличку сдать табличку вот табличка в этот раз все сделал аккуратно а то в прошлом подведении конкурсов не было видно номеров в этот раз уже все посмотрел предусмотрел все номера видно значит у нас заполнено до 114 строки но учитывайте дорогие друзья что первая строка это оглавление вторая строка заполнена мною значит начинаем мы с третьего номера С третьего номера третьего по 114 номер значит переходим на сайт рандом вводим вот сюда вот цифру 3 Цифру 3 вводим, да что-то сюда 114 И нажимаем 3 раза, генерируем Нашего победителя Узнаем, кто победитель Победитель стал номер 10 Давайте посмотрим, кто же у нас под номером 10 Так, номер 10 Виктор Волович И давайте посмотрим, выполнил ли он Условия данного конкурса перейдем на «Контакт», копируем, чуть, -чуть не подготовился, ну ладно, значит, участники, ищем его по участникам, Да, есть. Добавляем его в друзья. Добавляем в друзья. Теперь смотрим по подписке. Копировать. Переходим. Вот его канал. И сразу вижу китай стал ближе подписочки есть значит все свяжемся мы с виктором свяжемся в ближайшее время здесь вот есть и репостик репостик существует значит все победитель определен свяжусь с победителем обсудим с ним получение powerbank как он захочет получить powerbank или захочет получить средства за powerbank и уже определимся, как и что он получит. Ну, а на этом все. На этой неделе, по крайней мере, все. В конце следующей недели будет опять новый конкурс. Будет разыгрываться что-нибудь еще, что-нибудь интересное. Посмотрю, поищу, что разыграть. Может быть, кто-нибудь будет участвовать в конкурсе, какой-нибудь какой канал. Ну, а пока все. Спасибо всем за участие в конкурсе. Спасибо всем за подписку. Оставайтесь на канале. Будет много-много интересного видео. На сегодня мы закончили, всем пока, до новых встреч!